Всем привет! Всем привет, ребята! Мы будем наши покупочки. Да, наши покупочки будем мы сегодня открывать. Мы показывали в предыдущем видео наши покупочки. А ты, да. Мы сегодня будем открывать юный археолог набор и это книжку пазл. Сегодня и будем... мы да, мы тоже это купили. Сегодня мы будем это открывать okay. и смотреть, что же там внутри. Начнем с чего. Эдва! Каждый, в общем, хочет открыть первый свою. Но давайте выберем считалочкой. Да. Давай. Ехала белка на тележке. Оставалось семь орешки. Кому три, кому два, выходи из круготы. Вот, выиграл первый у нас Богдаша. Давай мы я. сначала набор... Я, я. набор откроем, а потом будем открывать книжку. Давай, Сыночка, вскрывай. Что там у нас? Опа. Это выбор. У -у -у. Пока. Да, это что-то такое вот в наборе, непонятно. Какой-то молоточек пластиковый. Мама. Вот такие это вот какие-то как, что... не знаю, приспособления. Это, скорее всего, гипс. Это, да, из Мама. гипса сделана вот такая фигурка. Здесь показан, кто у нас. Сфинкс. Мама. Да, пирамиды Мама. там. Ну, в общем, Мама. где обычно у нас археологи раскапывают. Да, Мама? дочечка? А тут еще был скрыт вот. рисунок вот такой. Скрыт рисунок? Да. Ну, там, да, мумия. Всякое такое. Ну, сейчас будем смотреть, вот что там у нас внутри. Купили. Да, мы его купили. Это, наверное, да, две. Это, наверное, нужно ставить что-то вот. Что-то вот, это что из этого. Это как-то пломик. И пытаться отколоть, наверное, да? И, молоточком. Пати, мама, уже... Нет, это, скорее всего, молоточком нужно. Нет, пати, нет, нет. Это, это когда уже отваливается кусок, постучать. Да? И он упадет. И он упадет? Да. Вот не написано. Найди древние египетские реликвии. Мы решили на тарелочке попробовать. Сыпется он сильно. Нам да, Камила одну, Богдаша вторую. пытайтесь. Может не с серединки, а с края попробовать? Я попробую да Камила с края попробует. Пробуй расколоть с края. Отколоть какой-нибудь кусочек. Нет, это не то, что. Острой стороной нужно. Попробуй острой стороной. Барни. Ох, этот Барни. Балуется Нет, ну, и вот, балуется. Вот. Ну? Я Получается? Шокушок. Получается. Так, у нас там уже появился вот. кусочек. Да, вот что-то уже у нас какое-то да, видно. Да. Да, Крылу. Да, да. Я покажу и посмотришь. Вот такой какой-то крыло видно. Ну, сейчас посмотрим, Это что крыло будет. Дай, мой маленький. Держи. Давай дальше посмотрим, что там будет. Дай мне мой детчик. Да. Новый способ, как быстрее достать эту игрушку, как провести быстрее раскопки. Аккуратно. Нужно обязательно со взрослыми. Это нужно поставить. Давай, Богдаша, покажи нам. Сейчас, подожди, Богдаша попробует. И тогда будем, если что, вместе. В общем, надо это типа того, что как зубила, что ли или что-то такое. И нужно постучать молоточком. Да. Это тон твой. Сообщение нам прислал. Получилось. Ура! Надо Давай, было. у нас еще больше открылось. Вот что у нас получилось. Я Давай я покажу. Уже. Устал. Да, тяжело это все. Нелегкая это работа. Моя ещё, да. Вот Смотри, такая вот фигурка у нас вот раз... и... вырисовывается. Сейчас а посмотрим. Да? Ну, в общем. Я вот еще Там вот. еще с той стороны еще чуть-чуть, да. да. В общем, я нам думаю, на этикетки. Вот да. А это рука. Это крыло. Кто? Нам на упаковке дана подсказка. Что там будет? Уже видно, потому что мы открыли, что будет именно Покажи. то, что здесь нарисовано. Поэтому а оказывается... просто, а просто рисунок, да. А оказывается, это вот нам подсказки тут дают. Вот такую вот птичку это его выбор. Подарай, твой твой жон тут красивый, жон тут как тут дождь начался, она от дождя тут прячется, да, Соня? Угу. А археологам... Да, а археологам погода не под они работают, да? Археологи. Да, здорово. Уже утро. Да, у нас появилось второе крыло, да? Богдаша его почти уже... Вот он. Да, достали мы почти второе крыло. Вот Аккуратно. В общем, нужно быть аккуратными. Но работа, если честно, грязная. На полу у нас уже везде. И на столе у нас уже везде... Мусор. И на ну что, нох? Ну что, да. Мы успели... И, вот И все руки белые. У вот, и у тебя руки белые да тарелка не, спасает. Тарелка не спасает да нужно наверное на клеенке. мы это делаем на скатерти. у нас весь стол уже вот, вот, чисто чисто чисто чисто чисто А потом -минку. Вот, уже чисто Молодец. чисто ну, что, получилось там второе крыло раскопать. Ну все, мы его достали. Грязный наконец чисто чисто чисто Сейчас я покажу. Ну, а мы там... копали. Да, копали мы долго. Это грязная работа. У нас все, весь стол, все грязное. Руки у Богдаши грязные. Да, Богдаш, покажи руки Нет. свои. О -о -о, белые. Да. А вот такая... чистые. У тебя чистые, да. Вот такая ну, вот белые. фигурка. Мама, чуть-чуть белая. Вот такая фигурка у нас попалась. А это, если что, хочешь. Если хочешь еще одного, положишь? Да нет. Да, можно раскиснуть. Да, не. Она, не, да, думали, не она пластика. Она да, такая не. прорезиненная. Дочь, можно я покажу? Она такая прорезиненная. Mm. Да, это очень-очень-очень mm. очень долгий процесс. У нас археолог наш устал. В общем, с нее до сих пор сыпется все хочешь? Ну вот еще такая топать. красивая игрушка у нас получилась. Попалась. Если вы хотите коп... копать в песке, покупать вот это. Поставить да, ну, в песке. Ну, да. Теперь, Кладем... Что мы будем показывать? Теперь Камила будет и... показывать и... книжку свою. Убираем в сторонку нашу раскопку. И Камила нам будет показывать книжку. В общем, вот такая вот красивая книжка. Детальки такие, получаются, сами детальки мягкие. Она ну, достаточно широкие Такие странички Очень да. интересная книжка Мы будем ее собирать Камила начала уже собирать пазлы И мы будем ее собирать Мы будем собирать кораблик Этот. Давай давай Нужно достать детальки Аккуратно, и чтобы ты... они не загнулись угу. Да? Это Помочь? Да. Давай я помогу да. Подожди, ты уже порвала Она да. вот такая Мягкая-мягкая Сейчас мы ее Еще вытащим два. Да. Ну, здесь с этой стороны пусто. И сюда будем мы собирать. Ой, наш кораблик. Твер... Они такие мягенькие детальки. Обычно берешь, она. Они Тверкие. такие. Да, они мягенькие такие детальки. Очень интересные. Давай, сюда нужно складывать. У нас, я Где, у нас... Буду. Где у нас наши паруса? Камила начала складывать у нас у -у -у. уже пазлы. А я ты да. А ты отдыхать вот сюда И, эту часть. Вот я Ну что, ребята, если вам понравились наши Иди. обзорчики, <laughs> если вам понравились наши обзорчики, если вам вот понравились голова, да, красивые кораблики, ставьте лайки, подписывайтесь на, на наш, наш канал. канал. И жмите колокольчик. И с... всем, всем пока. Всем вода. Вот это чаша а не два. И вода, вода. Да, все. Пока. Вода. вода. Пока. Вода.